Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст «Скептик» и я ваш ведущий Кирилл Алферов. А со мной передачу ведут Илья Макаров. Всем привет. И Евгений Цыганков. Всем привет. Сегодня у нас с вами 19 декабря 2014 года, это последний подкаст в этом году, созданный он обществом скептиков. Кроме этого подкаста мы также проводим регулярные встречи в Москве и кроме Москвы уже в целом ряде городов России, Украины и Казахстана. Также кроме этого подкаста мы стали выпускать «Васплей» и разные другие проекты. Кстати говоря, я думаю, что мы можем немножко поговорить про такую небольшую смену формата, которая у нас сейчас происходит. Мы получаем отзывы по поводу обзоров, которые мы делаем на сайты. По поводу play мы, по-моему, в прошлом выпуске говорили, что мы вот начали вот такой вот новый развлекательный формат. А вот когда дело касается сайтов, то вот мы попробовали разобрать эзотерический сайт на прошлой неделе. Мне показалось, что это было интересно, потому что речь шла о том, о разборе не только самого содержания сайта, а о том, что мы говорили по поводу комментариев, которые были там. Очень разные впечатления. Кому-то понравилось, кто-то решил, что это наоборот не очень интересно. Самое главное, что Цель этого разбора была не столько Что-то опровергнуть или еще как-то А просто прокомментировать Высказать какие-то мысли по поводу того Как люди там реагируют Вот мы, например, там запостили свои какие-то вопросы И, кстати говоря, там на наш вопрос ответили уже И вот надо будет сделать следующий разбор И показать, что вот смотри, как на вопрос ответили И там действительно смотришь Люди разные И глубина Вот веры в паранормальное Очень сильно разнится У людей, то есть где-то как с какими-то там сомнениями и рассуждениями такими на уровне. Но вроде бы что-то есть такое, да, я не отрицаю. Да, то ли верю, то ли не верю. У некоторых там, конечно, полная кукаряку, и они на полном серьезе рассуждают там о магических способах лечения и тому подобном. Но вот, знаете, был тут один из комментариев, где нам сказали, вот, вы разоблачили какой-то там бомжовый сайт, все такое, могли бы заняться чем-то более важным. Ну, во-первых, мы не разоблачали никого. Мы это делали, во-первых, потому что это было весело, вам, наверное, было менее весело, чем нам, но нам понравилось. И, во-вторых, было интересно нам, людям, которые прежде напоминали посетителей подобных сайтов, спустя вот время, когда мы прошли все-таки какую-то трансформацию, посмотреть... Как вот э, мыслят люди, которые вот, продолжают э, в эту сторону думать, которые продолжают вот, быть в таком информационном поле, интересно сравнить вот, систему мышления, э, выявлять вот какие-то, возможно, логические ошибки, возможно, когнитивные искажения, которые вот, допускаются при их аргументах и прочее. Это не было там войной с какой-нибудь очередной ветряной мельницей. Это было, скорее, исследование для нас, которое было достаточно забавным. Ну что ж, я думаю, мы можем перейти к новостям, а у нас есть новость, которую мы бы очень хотели начать. Ну, мы переходим, получается, от, от обзора псевдонавучных сайтов к псевдонаучным новостям. Есть вот такой миф, ну, довольно, скажем, легкий для разбора для тех, кто вот к скептическим движениям причастен. Это значит, так называемые древние люди-гиганты, что вот находят кости гигантские, и потом а, все это официальная наука скрывает. Вот а, на днях м, была переведена новость на русский, в которой говорится, Верховный суд США постановил Смитсонскому институту а, обнародовать засекреченные документы, из которых следует, что этот институт, ну не только он, в общем, уничтожались десятки тысяч свидетельств существования этих древних гигантов, начиная с 1900 года. А, сначала я подумал, что эта новость была ну, вот, на англоязычном сайте ну, на на написана в полном серьезе, но когда я на нем покопался, понял, что этот сайт вообще сатирический. То есть на нем прям э написано все совпадения там, с реальными событиями, там, там, это, это случайно. А перевели на русский, естественно, на полном серьезе. Но они не стали вообще разбираться, что, что это за сайт такой. Потом, при дальнейшем исследовании, исполнили еще другие детали. В США, ну не только в США, в, вот в англоязычном мире недавно появился сериал в поисках древних гигантов. И вот, как, как, как я понимаю, к этому событию вот, приурочили, написали эту фейковую новость. А а сама новость написана, ну, так скажем, профессионально, интересно. Там, значит, добавили комментарии Американского института альтернативной археологии. Потом там э, туда вставили э, такой вот интересный момент, то, что э, дыра в защите адвокатов э, вот этой догмы была пробита тем, что была показана кость длиной в 1,3 метра, и причем, вот, в, в, в, в, в, внимание, ее, значит, выкрал а, сотрудник еще там в, в 1900-х какие-то годы, и он ее долго хранил, никому не показывал, но вот на предсмертном одре он решился вот а, разоблачить это все и показал ее миру. То есть вот и, история как бы один в один с Бойдом Бушманом. Ну вот, да, такая. Да, да, да. Ну а сама эта история началась в 2004 году, вот с этими древними гигантами, значит, есть сайт такой, wov1000.com, на нем есть раздел такой археологические аномалии, и туда просто добавляют картинки, сделанные в фотошопе. Там вот в 1924 году появились вот эти вот картинки, сделанные в фотошопе вот этих гигантов, и их оттуда растащили как, как реальные, и вот этот миф. Шоу. Ну, то, то есть, а на сайте знают, что это Photoshop специально сделан именно этот раздел Да, ну посмотри, там вообще можно найти что угодно Начиная от скелетов э, пришельцев, там, не знаю, черепа циклопов можно найти на черепа, э, черепа то есть, знаешь, это глаз много, мол, как, как у паука и так далее Ну там русалки, ну и пр прочее, прочее, прочее В общем, глаза разбегаются на самом деле вот я, когда ну, вот, раскопал про эту новость, я решил разбор во многие сообщества добавить, ну, псевдонаучного толка, которые эту новость публиковали. И меня начали сразу засыпать аргументами. Мол о том, что официальная наука скрывает, но все там правда не будет сокрыто, и, в общем, мы добьемся истины. Стали вот публиковать... Опять вот эти фейковые фотографии, ну, вот, мне в качестве доказательств, э, я вот объяснил про этот сайт, wov1000.com, а потом мне стали э, с, следующим шагом добавлять э, фотографии реальных высоких людей. Э, тогда я сказал, что, ну, э, есть голосовое распределение по росту, всегда будет определенная доля очень высоких людей. И вот ну, современные люди, как бы высокие, не доказывают, что когда-то могли быть древние гиганты. Это во-первых. А потом я сказал ну, вот такую простую вещь, что масса, масса, она пропорциональна третьей степени длины, объем. А прочность костей это сечение, вторая степень. Поэтому, если у вас есть какой-то гигант большой, у него пропорции все не будут, как у человека. То есть, если бы был человек, условно, пятиметровый, у него были проблемы с костями. И, ну, и, и, э, можно, наверное, так приприкинуть, рассчитать, при каком вот таком пропорциональном увеличении у него ноги просто сломаются. То есть вот такой прям железный аргумент. А, потом, когда я все это объяснил, мне уже стали, знаешь, с сайта лаборатория, лаборатория альтернативной истории кидать фотографии, где там следы динозавров с рядом с людьми и все прочее, прочее, прочее. У них есть даже это? Да, да я даже, не знал, даже что они это пали так низко. Там, я не знаю, наверное, разговоры дальше будут бессмысленны с этими людьми. Ну, понимаешь, выбито, выбит вот этот отпечаток в каком-нибудь граните. А ты сам понимаешь, что отпечатки остаются, ну вот, например, на ИЛ наступили, что-то высохло, осталось. Ну, я так э, гру грубо объясняю. Но не в, не в граните, не может в граните, например, остаться этот отпечаток. Ну, если, если, да, если, да. если отпечаток был от ботинка человека из сверхцивилизации с лазерами. В странах Южной Америки, знаю, делают так. Там вот, знают, что есть люди, которые вот, верят в эти мифы, и для туристов э, рисуют как бы, на камнях вот, изображения, где люди рядом с динозаврами. И говорят, что это старые, старые э, камни, которым не весь-не весь сколько лет, они вот, нарисованы вот, прям недавно на коленке. И продают их. Вот вам, вот вам бизнес. Теория вот этих гигантов, она по сути является теорией заговора. То есть фактически, кроме того, что есть вот эти вот странные фотографии, все еждется на том, что ну, ученые это все скрывают. И я как раз хотел поговорить сегодня про конспирологические теории, потому что совершенно случайно так получилось, что на последней встрече общества скептиков выяснилось, что среди людей, которые посещают наши встречи. Кстати, не все там являются, знаете, условно говоря, как если, если взять, вот, да, в кавычки... Так и... Скептическим авангардом. Да, не все являются, Спасибо, Женя. Не все являются скептическим авангардом. То есть, ну, есть люди, которые там... Кто-то там верующий приходит на встречу, мы знаем. Ну, как бы, пожалуйста. То есть, мы совершенно не против, что приходили люди, которые там не полностью согласны. Да, пожалуйста. Вот. Но, значит, были ребята, которые говорили, что, ну, конечно же, мы, естественно, понимаем, что американцы летали на Луну. Но вот 9.11, конечно же, это дело... Рук правительства США. То есть тут и когда дело касается конспирологических теорий, они интересны тем, что в них могут верить очень образованные, очень интеллигентные люди. Вот ты даже Женя мне говорил о том, что ты читал материал, согласно которому как раз наоборот именно конспирологические теории к ним больше склонны как раз более интеллектуально развитые люди. Не, не то что интеллектуально развитые люди, просто вот бывают люди, которые в такую, скажем, махровую уже науку прям вот во все направления верят, а бывают люди, которые, как бы, ну, и вроде образованы, у них есть знания, но вот какая-то конспирологическая теория, понимаешь, она потому что рационализирована в некоторой степени, поэтому вот на, на многие из них люди падки. Так скажем, экономические теории заговора про банкиров, все-все-все прочее, прочее, тут скорее могут притягательно быть тем, что, ну, вот, много проблем в экономике, ну, в, в, во всех странах. И как бы нелогично, ну вот человек думает, ну вот есть там такие силы, они вот не дают там происходить переменам и прочему. Ну вот, с этой стороны могут привлекательно. Также, когда многие не любят и правительства тоже вот теракты в США, когда люди считают, что это вот, организовано, там не знаю, ЦРУ, или теракты в России, когда многие люди считают, что ну, вот это. Путин взрывает дома, там ФСБ причастны и все прочее. Вот. В России то же самое. Я тут бы еще привел более классическое как бы объяснение, или, может быть, более фундаментальное в каком-то смысле, что вообще, мне кажется, конспирологические теории привлекают на тем, что мы очень любим выстраивать сюжет в голове. И вообще наш мозг очень хорошо всегда закономерности выстраивает. И любой скептик практически, и человек, который интересуется какими-то когнитивными искажениями, знает про э, нашу способность находить закономерности даже там, где их нет, например например, на каким-то случайным узор на обоих. Вот. Поэтому, мне кажется, в это то же самое. Это когда человек видит, старается увидеть закономерность за последовательностью каких-то событий, пытается их выстроить в какую-то схему. А по это когда получается вот в таком шуме видишь, ну, вот какую-то картину. А когда ты э, э, выстраиваешь между событиями, которые произошли друг за другом во времени причинно следственной связи, так как я понимаю, несколько другое. Ну, да, это несколько другое, конечно, это как бы, условно говоря, в другом измерении, но там не всегда даже это бывает одно за другим Самое главное, что ты смотришь на большую цепь событий и пытаешься выстроить их как-то, связать мотивацией, связать каким-то общим сюжетом И вот смотри еще, третий тип теории загора, это, допустим, Луна то что американцы не были думаю аналогичные версии есть во всех народах то когда вот хочется считать свою нацию там самой первой самой лучшей она вот как бы помогает э, такое держать заблуждение ну вот и значит так получилось, что вот когда мы на встрече общества скептиков в Москве стали беседовать на эту тему, там, стали спорить, то потом я еще переписывался с одним из людей, очень умный человек, открытый доказательством, Мы у нас с ним вроде довольно продуктивная беседа, но самое главное, что я с большим интересом смотрел, какие у него доказательства, потому что вот передано мной человек, который в целом считает себя скептиком, но убежден, что вот, например, именно там 11 сентября 2001 года это, значит, заговор, причем заговор просто экстраординарный. И я вот так вот и ему пытаюсь показывать на то, как, как вот какая аргументация у него. И также параллельно и сам смотрю, с большим интересом, потому что я считаю, что после какой-то, знаете, продвинутой науки, когда там человек отрицает физику, там сыпет какими-то формулами, и вы понимаете, что нужно реально привлекать физика какого-нибудь, чтобы он прям посмотрел, там, или математика, то когда дело касается конспирологических теорий, то э, это, как бы, мне кажется, вторые по сложности вещи, потому что, несмотря на то, что мы можем просто сказать, что мы ну, узнаете, это малореалистично, как правило, все равно работать с ними сложно бывает. Увлекаются люди. Люди, говорится, не самые глупые, а часто и очень умные. И, кроме всего прочего, там очень много разных деталей. То есть, когда дело касается консервологических теорий, отделаться просто какими-то общими фразами бывает, по крайней мере, в полемике очень трудно. Нужно знать уже конкретику, нужно знать эти аргументы порой просто наизусть. Но я все равно смог каким-то образом классифицировать основной тип вопросов, которые задают, и вот э, они, как мне кажется, такого рода. Значит, первый тип вопросов это вопросы, основанные на неточных или совсем неверных данных. Причем я говорю именно вопросы, потому что, как правило, аргументация конспирологов, она вот в виде вопросов. А вот как так может быть? Э, то есть, э, здесь речь идет о том, что очень много в таких событиях вопросов, которые изначально содержат в себе предпосылки, которые либо не соответствуют истине вообще, либо просто ну, неточны. Если поднять документацию, мы видим, что это просто не так. И вопрос снимается сам собой. Типичный пример, когда дело касается... там. Не знаю, когда дело касается, например, полета на Луну, это там пояс радиации, что не могли космонавты сквозь него пролететь и не погибнуть от радиации. Это, от радиации. это просто неточная информация, на самом деле это неправда. И можно узнать, как это делалось на самом деле. Когда дело касается, значит, 11 сентября, там, например, говорится, что, ну, смотрите, вот, вот эти здания, они были рассчитаны изначально на попадание в них Боинга 767. Вот, как бы, почему же они упали, если в них попал Боинг 767? На самом деле, если копнуть информацию, выясняется, что на самом деле нет, они не были рассчитаны на попадание этого Боинга. Они были рассчитаны для на попадание Боинга 707, который более медленный. Ну, это может казаться неубедительным. Но на самом деле, сами проекторы зданий, вот архитектор, ну, не архитекторы, а инженеры-строители, они говорят, что в этой модели, например, не было вообще учтено попадание э, бензина, топлива, не было в здание. Соответственно, вообще не учитывались пожары. По отчету считается, что прежде всего здания упали из-за пожара. Если бы не было пожаров, они бы выстояли. Значит, такой вот концентр. Я еще сходу вспоминая аргумент, когда говорят, что вот, надо, чтобы... Подпорки там расплавились А для этого нужна там вот такая высокая температура Которую достичь невозможно и прочее Ну на самом деле все проще Температура поднимается про Прочность материала падает Это оказывается достаточно, чтобы все в итоге сложилось Но причем интересно, что вот эта информация Про Боинг, про, про то, на что рассчитано там здание Она находится в открытом доступе То есть это не секретная информация Ее можно взять просто и прочитать И она известна в открытом доступе С начала 80-х годов, когда эти здания строили даже с конца 70-х И тем не менее, ни один конспирологический сайт Эту информацию себя не исправил То есть, вот, вот очень важная черта, мне кажется Многих таких вот вопросов в том Что когда поступает информация Они никак не вообще не меняются Второй тип вопросов – это вопросы, которые основаны просто на незнании базы, вот совсем базы, которые требуются, например, там, для объяснения чего-либо там. Когда дело касается того же 11 сентября, это инженер, инженерное дело, строительное дело, вот архитектура, как там, что должно выдерживать, что, куда должно падать, физика вот этих вот всех вещей. Например, очень часто аргумент, что вот эти здания должны были упасть на бок. Ну вот не могли они упасть вниз, говорят они. Но это просто элементарное непонимание того, как эти здания выстроены. Стоит посмотреть на известную с 70-х, конца 70-х годов схему проектирования этих зданий. Понятно, что они не могли упасть на бок, ну вот ну никак не могли упасть на бок. По крайней мере, ну вот не, не в том смысле, в каком люди думают, что просто должно было здание раз и упало вот так, вот прям плашмя. То есть, ну, они были выстроены, у них в центре, было, в центре были колонны по, по краям, то есть, ну, это так, не так. Не... не могло оно падать почти со скоростью свободного падения. Не могло. Ну, в общем, да, и скорость, там, Другое еще, что они говорят, что оно падало со скоростью свободного падения, хотя на самом деле не совсем со скоростью свободного падения, не говоря уже о том, что как бы это само по себе вообще очень проблемный аргумент. Вот, значит, ну и третий тип вопросов – это вопросы, которые нарушают целостность картины, и это возражения, которые как бы противоречат друг другу, если вот как бы посмотреть на картину целиком. То есть, когда мы смотрим на отдельные какие-то вопросы, они очень часто между собой не способны составить эту целостную картину. И это проблема, которая может быть отнесена практически ко всем аргументам этих теорий. То есть, там получается, что если верен этот аргумент, этот и этот, то получается какая-то ерунда. Например, задается вопрос, почему там никто... Никто вот не, не, не, объясни, не сказал, что на Луну не летали, или там, что 9.11 это было действительно действие правительства. Ну как, все понятно, эти люди боятся смерти. Так, хорошо, а почему тогда вы на YouTube вот тут выложили, вы не боитесь смерти, да? То есть как-то все это настолько... То есть если это правильно все, оно бы в такую картину бы не складывалось. Но опять же, опять мы об этом говорили. Тогда вопрос, почему, если... Американцы не летали на Луну за столько лет. На официальном уровне ни Советский Союз, ни Китай ничего не высказали. Разведка работает. Работает, как правило, хорошо. И у них, и у нас. Если бы... И тогда... Такой вопрос. Если они настолько хороши, что смогли скрыть это от советской разведки да, и обмануть ее то каким образом вы тогда узнали правду? Ну, на ютубе посмотрели, все же видно. Ну да, и смотри, хочется идти вообще с другого угла, когда а, говорят про какие-то мировые правительства. Знаешь, им приписывают в конечном итоге такую мощь, ну вот, наверное, ты, ты слышал про такой аргумент, связанный э, с Несси, что если поместить в это озеро вот, такое существо, ему понадобится столько пищи, которую это озеро не способно произвести. То есть, если, если там есть что-то живое в озере, мы можем это по следам экологическим отследить. И понятно, что для любой организации нужны сотрудники, финансы, прочие потоки информации, и их бы тогда можно было как-то заметить. С учетом того, что вот мировым правительствам приписывают там колоссальную мощь, то туда и колоссальный отток кадров был. Следующее. Вот приписывают им мощь такую, что, ну, вот, по сути, они могут как бы, весь мир взять по колпактам э, ну, в относительно быстрое время, но они почему-то должны действовать скрыто, строить какие-то козни и прочее, прочее. Вот Если вот, все эти аргументы ну, вот, рассмотреть нормально, станет ясно, что вот, мировое правительство – это просто противоречивая какая-такая конструкция логическая. Там есть, например, такой знаменитый аргумент, а, говорящий о том, что взрывчатку готовили э, ну, в вот эти в здания Близнецов заранее, и что там была некая компания. Которая якобы производила какие-то инновационные, как-то как ремонтные работы в зданиях. И что вот, мол, странно, после того, как здания разрушились, вот вся документация по работам потерялась. Ах, ах, ах как странно. И тут, как бы, возникает вопрос: секундочку, ребят, вы говорите про заговор, который сумел э, либо создать какие-то странные беспилотные самолеты, либо найти людей, которые готовы были покончить жизнь самоубийством ради вашего заговора. Вы, значит, смогли все это провернуть, но вы не смогли сделать фейковую документацию по ремонту здания. Вот и вот. Нет, надо они не смогли. Ну, понимаете, ну как беспилотник создать это одно, а написать документацию по ремонту здания это же другое. Поэтому давайте-ка мы просто скроем ее быстро. Ай, ну тогда, вот, наверное, я туповат, но я не понимаю. Ладно, если там уже была взрывчатка, зачем тогда в здание еще запускать самолет, который все равно это здание не сможет сбить? Можно, если это нужно было для того, чтобы там, обвинить кого-то в терроризме, то можно было просто взорвать здание. Тем более для этого были предпосылки. В третьем году Северные, вот North Tower, Северную Башню уже взрывали террористы, как раз вот тоже исламисты, туда въехал, они заехали туда, машину поставили со взрывчаткой. Там погибло что-то порядка, по-моему, шести человек То есть они рассчитывали на то, что здание подкосится, упадет на южную башню, что все это завалится И в принципе говорят, что даже чисто теоретически это могло бы сработать, в общем-то Поскольку взрыв был, кстати, не, не сверху, а снизу Но этого не произошло, к счастью Ну а потом, к сожалению, все равно, вот, значит, через, через сколько... Почти что через 10 лет, да, через 8 лет, значит, произошла вот эта трагедия. Но действительно, получается, что как бы вот эти самолеты, они. Вот это, наверное, вот это хороший пример того, что вот аргументы противоречивые. То есть ну, получается, что картина целостная, просто какая-то неадекватная. Но я хотел обратить внимание на научный метод. В конце концов, мы же научный скептицизм продвигаем. Вот давайте поговорим про научный метод. А интерес на то, что науч... вот конспирологи не пользуются научным методом. То есть смотрите, как они опровергают теории. Они выискивают аномалии, но при этом они никогда вам не говорят, а сколько аномалий будет достаточно для того, чтобы счесть теорию неработающей. Вот они произвели список 30 аномалий, там показали там, пиксели на картинках, которые не соответствуют их ожиданиям, а затем говорят, вот видите, вот все, теория ну, расшатана. Проходит некоторое время, неделя, месяц, год, и вдруг они выдают еще один список аномалий. А потом вам пишет ваш знакомый и говорит, а вот тут странное видео. И возникает вопрос, а как-то, ну вы же уже все, хватит, хватит, я понял, аномалии, да, все понятно. Но на самом деле этот, казалось бы, невинный прием постоянного производства аномалий приводит к тому, что э, гипотеза становится неопровергаемой. Если вы ответите на эти 30, 50, 90, 100 тысяч аномалий, выйдут еще аномалии, хотя, казалось бы, уже достаточно. Ну вы понимаете, что все ваши аномалии – это просто ваша ошибка. Нет, мы будем искать следующую сотню. Я бы сказал так. Это селективное мышление раз, плюс упор на дедукцию, игнорирование каких-то эмпирических фактов и несоответствие когерентной концепции истины. Вот, вот три вещи. В целом это вот конспирологические теории Еще интересный момент, который я бы отметил по поводу даже аномалий Что когда вот вам дают какие-то аргументы по поводу конспирологических теорий, как правило, это маленькие кусочки, которые даже, если бы они были верны, совершенно не поддерживают сюжет, который люди пытаются вам продать То есть, ну хорошо, предположим, что взрывчатка была Как то доказывает именно правительство? Почему именно правительство? Где у вас доказательства, что правительство? предположим, вы убедили меня, что взрывчатка была Это... Могли бы быть те же террористы. Ну, то есть, там, естественно, используется аргумент от мотивации. Раз, значит, там, не знаю, рейтинг Буша после теракта поднялся до 90%, значит, это сделал Буш. Хотя это логическая ошибка. Ну, или то же самое, когда говорили, что взрывы домов в Москве тоже были подстроены ФСБ. Ну, и я завершу уже по поводу вот тех вещей, которых я с точки зрения науки хотел бы отметить, по поводу аномалий. Опять-таки, я концентрируюсь на аномалиях, потому что это самый основной прием, которым пользуются конспирологи, вот аномалия, вот аномалия, что их часто аномалии, вот их нарратив складывается из какой-то группы вот этих вот аномалий. Но предложим для простоты, что их 100. Вот они нашли 100 каких-то аномалий. Говорят, видите, вот эта аномалия, вот она связана с этой, с этой, с этой. Следовательно, это то-то, то-то, то-то. Мы начинаем опровергать одну за другой. Провергаем, опровергаем. Они соглашаются. Ну да, действительно, ну хорошо. А это что? Ну хорошо. И, например, мы опровергли 99 из 100. А вот одну, ну вот мы сами не знаем. Ну, кто действительно странное что-то. И они продолжают держаться за свой нарратив. Ага, ну вот значит я прав. Хотя на самом деле... Уже одна эта аномалия никаким образом вообще их нарратив поддержать не может. Это просто странная аномалия, из которой никак его вывести нельзя. Вот этот сюжет, который у них в голове. Но поскольку у них центральным является не доказательство, а именно сюжет, этого достаточно. Все 99 опровержений, которые вы сделали, как правило, забываются. Они тут же начинают обратно ворачиваться разговор. Ах, ну ты не можешь это объяснить, это? Ну вот, значит, поэтому и это. Так я же тебе на это ответил. Да, ну не знаю, на это что ты не ответил. И пошло-поехало заново. И так вот, когда у тебя ты идешь не от доказательств, это как раз вот очень плохая наука. И, как правило, всякие псевдонаучные теории, которые произрастают из совершенно нормальных научных исследований, это когда ученый забывает о доказательствах и начинает идти от своей гипотезы. Старается доказать гипотезу и под нее доказательства под, подтаскивать, вместо того, чтобы делать это наоборот. Ну и, конечно же, вот занимаясь созданием списков аномалий, конспирологи почти никогда не скажут относительно чего то или иное... Событие является аномальным. То есть они вам могут сказать следующее, что, ну, вы понимаете, я как бы не знаю, как правильно, у меня нет альтернативной гипотезы, но я вижу, что вот официальная гипотеза, она странная, вот-вот, ну, странная. Это проблема, потому что как для того, чтобы сказать, что нечто является странным, Нужно в голове иметь нечто, что, по их мнению, является нормальным. И когда вы беседуете с такими людьми, нужно им задавать вопрос. Хорошо, а каковы ваши ожидания? Вот по поводу здания, что ну вот здание обвалилось, ну вот как-то странно. Хорошо, а что, что значит странно? А как, бы, как вы считаете, должно было быть нормально? И когда человек скажет, как должно быть нормально, вот тогда с этим можно работать. Например, сказать, вообще-то нет, вы не правы. Порой бывает уместно применять, применять такую инверсию аргументации. Когда ты просто человеку говоришь, предположим, что вот ваши все измышления истинны. Вот. А, вот, вот есть у нас эта истина. Она помимо мирозаренческого философского характера должна иметь какую-то практическую ценность. Вот Что вы предлагаете с ней дальше делать на практике? Yeah. И часто тебе просто ничего не могут ответить. Нет, ну это уже другое. Тут же именно поиск истины, поэтому, ну а что делать? Ну, допустим, ты задаешь такой вопрос, да, представим, что, ну, опять же, 11 сентября, это подстава от американского правительства, и что с этим делать? Но это уже другой же вопрос, это не относится к обсуждению. Ну, скажите, а как вы думаете, какая самая большая проблема конспирологов, когда дело касается вот, научных доказательств? Я считаю, что одна из их самых больших проблем в том, что они не пользуются экспериментом. Ну, хорошо, хорошо, вы говорите, что всякие аномалии... Где ваши доказательства физические, в конце концов? Проведите эксперимент. Ну, я же когда говорил, э, упор на дедукцию, и они ну, да. эмпирические да, свидетельства вообще не рассматривают. Да, то есть, но я имею в виду, что в конце концов, если у них нет эмпирических свидетелей. хорошо, э, свидетельств, проведите эксперимент. Вот, например, вы считаете, что в колонны положили там термитную взрывчатку, термиты, использовали термитную реакцию. Хорошо, э, вам говорят, что неубедительно на фотографии даже следы не похожи. Ну, не такие. Возьмите колонну такого же размера, проведите эксперименты, покажите, что у вас следы такие же. Где хотя бы один проведенный эксперимент? У меня вот вспомнилось э, видео вроде э, с BBC, когда один э, мужичонка решил э, построить построить, ну какое-то, скажем, древнее сооружение, не помню. Он двигал гигантские камни с помощью блоков и прочих приспособлений и построил его. А там, понимаешь, ну, вот, все камни там в тонны. Это вот прям прям показывает, как могли вот эти как бы сооружения строить люди, а не инопланетяне И, Но всем этим людям как бы... А я, кстати говоря, фени, когда это... я еще увлекался лабораторией альтернативной истории Я им приводил это видео, этот человек стоил сто... строил Стоунхендж в своем дворе. Он и показывал, как при помощи простых приспособлений всяких рычажков можно сделать Стоунхендж. Это был действительно исторический эксперимент. Кстати говоря, историки делают эксперименты. И когда мы говорили еще в том памятном 17-м выпуске подкаста про псевдоисторию, помнится, Александр Мешков как раз тоже упоминал, что вот псевдоисторики, как правило, игнорируют эксперимент. А ведь теории конспирологически очень часто представляют из себя как бы исторические исследования. Это фактически история очень часто. И они, да, эксперименты не делают. Вот этот товарищ сделал эксперимент, он построил Стоунгенш в своем дворе. И я, значит, написал это Склярову. Говорю, ну вот как? Говорю, а вот Скажите, просто Андрей Юрьевич, вот, э, вот человек построил, что тут можно сказать? На что мне было отвечено им и другими? Ну, по-моему, даже он ответил и другие там участники форума, что, ха, не, ну одиночную, конечно, он сделал, а вот как так целую пирамиду, так сказать, ну как бы нереально ж. Ну вот, вот такой, вот, тут как бы no comments. Ну, то есть, вроде бы технология ясна, дальше у вас куча людей и куча времени. Берите блоки и стройте пирамиду. Еще один очень такой прием постоянный, с которым я сталкиваюсь, в том числе беседы вот с ребятами, которые на встрече были, и переписываясь с ними по e я вижу, что вот это отодвигание ворот – оно является настолько типичным приемом в конспирологических теориях, гораздо более типичным, чем где-то еще. Но креационисты еще так любят. То есть, ты говоришь, хорошо, вот здесь вот исследование... А, Мне человек говорит, что, понимаете, очень странно, что седьмое здание Всемирного торгового центра обрушилось, хотя в него самолет не влетал. Это само по себе аргумент, честно говоря, слабый изначально, потому что здания обрушиваются не только потому, что у них самолеты влетают, более того, как мы знаем по отчету, не из-за самолетов обрушилось здание, а из-за из-за пожаров Или знаешь, что аргумент Здания не могут падать из-за пожара Да, Точка. есть такой аргумент да да да да Что является просто неправдой Ну вот И как бы человек говорит, ну вот странно, что В своем официальном отчете там делала отчет организация НИСТ, не помню сейчас как точно расшифровывается, но это независимая National Institute of Standard and Technology. О, вот. Значит, вот этот вот институт был нанят правительством, значит, для того, чтобы сделать эту экспертизу. И мне человек говорит, ну, странно, что они даже, даже не провели исследование хотя бы какого-то там, ну, он просто сказал, странно, что они не провели исследование того, что, возможно, здание было взорвано вот при помощи взрывчатки. Я... Иду смотреть в отчет, вижу, что там такой пункт есть. Расследование было. Я ему и говорю: было расследование, это просто неправда. Ну как? Ну вот же оно расследование. И иногда человек пишет в следующем письме: Да, но как бы там компьютерное расследование. Ну, то есть, там, там компьютерное моделирование, там они даже не работали с оригинальным материалом. Так, секундочку, так вы говорили, что вообще не было расследования. А теперь уже, оказывается, оно не то. Уже оказывается только компьютерное моделирование, а я не знал, что компьютерное моделирование считаться не будет. То есть за счет того, что человек заранее себе каких-то не выстраивает Пунктов, какие, какая информация будет считаться для него убедительной это получается какое-то двигание ворот которое не позволяет человеку уйти от сюжета и прийти к доказательствам вот недавно просто слушал про какой-то эксперимент что выяснили с помощью там лазер или инфракрасного излучения не понял что при ударе метеориты могли образоваться действительно аминокислоты или что-то такое не читали на самом деле я читал и показал Евгению, на что он сказал, что ему эта новость кажется неинтересной. То есть там лазером ударили, ударили по по материалу с метеорита, и образовались все нужные там, аминокислоты, все органические, нужные органические соединения. А метеорит какого состава? Вот у тебя есть какой-то смоделированный лабораторный эксперимент, и совсем не значит, что при падении метеоритов происходит ровно то же самое. Совсем не значит. Там будет все сильно зависеть от состава, предполагаю, от прохождения через атмосферу и так далее. Ну, если цитировать новость, то там написано следующее. Благодаря высокомощному лазеру в пражской лаборатории ученые смогли воссоздать удар астероида или кометы по поверхности древней Земли и получить за долю секунды все органические компоненты РНК, которые считают первонастительным генетической информацией, друзья. Вот. Но они, то есть, у них есть предположение о том, как выглядела... Там, не знаю, флора, фауна, да, ранней земли Ну, так, наверное, неправильно сказать Но я имею в виду, какие вещества в, какой, в каком составе находились в этот момент На поверхности земли И дальше они попытались просто имитировать То есть, конечно же, эксперимент очень теоретический Вот, но... Не знаю. <смех> не, ну, ну, опубликован вроде как нормальный эксперимент. Другое дело, что я, наверное, соглашусь с Женей, что есть, и выводы из этого эксперимента надо будет делать очень-очень аккуратно. Хотя, конечно, он о чем-то, наверное, говорит. И совершенно, я не думаю, что это совсем пустой звук. Но в то же время это вряд ли прям такая уж сенсация. Не, ну, смотри, импульс лазера, воздействующий на какие-то компоненты, это со всеми то же самое, что удар стероида. Ну, они считают, что такие удары были частыми в эпоху поздней тяжелой бомбардировки. То есть это некий гипотетический период катастрофического кратера образования на Луне. Вот. Ну и на Земле, в том числе. Вот. Так что у них, конечно, есть некая теоретическая база под этим. Не, ну в целом новость интересная. Конечно, хотелось бы получить уже ответ на какой-то, ну, вообще, вот чтобы теория биогенеза как-то получила какое-то скачкообразное развитие, но на самом деле, если тогда же посмотреть, мы в нескольких выпусках подкаста Катя Сверева рассказывала вот по поводу того, как эта теория зарождалась, какие там были основные открытия, так-то она на самом деле идет, в общем-то, довольно быстрыми скачками по-хорошему, потому что вопрос очень непростой, там ну, много сложностей при его изучении. Недавно в СМИ была следующая интересная информация. Значит, в Москве вспышка радиофобии, ну тут нельзя сказать, что прям это такой скачок, но э, стали бояться э, станции сотовой связи больше. Комментарий пресс-секретаря Департамента информационных технологий Лена Новика, что вот 80% обращений можно актризировать как радиофобия. Что два года, допустим, назад были обращения технического характера. ну там, Почему связь такая плохая и прочее. прочее. Но вот, она также объясняет, сейчас стали ставить, как они говорят, фемтосоты. Просто такие миниатюрные станции, которые обслуживают, скажем, вот, офис. И другие станции, которые вот размещают на зданиях, то есть все сводится к тому, что их просто стали видеть, эти станции. Если раньше была какая-то одна здоровенная вышка, которая там стояла в стороне, никто на нее не обращал внимания, сейчас просто эти стали станции маленькие видеть, и сразу у людей возникли опасения. Вот поэтому решили провести акцию. То есть будут в подъездах домов вешать плакаты, в которых будет объясняться, почему ну вот, излучение это безопасно и вот все, все в таком духе. Ну Это сама по себе такая интересная новость. И вот получается, как по заказу, проходит несколько суток и выходит исследование Манчестерского университета, очередное, очередное исследование, которое показывает, что вот... Это излучение слабое, но в вот этих безопасно. В этом новом исследовании смотрели влияние слабых термогенитных полей на флавопротеины, то есть белки, которые участвуют в регуляции нервной системы и работе ДНК. Работе ДНК. И ответ простой. Ну, как влияют? Никак. Никак не влияют. И большинство вот всех исследований, которые проводились, там ответ аналогичный. Допустим, в Великобритании было исследование, которое проводилось 11 лет вот влияет ли излучение Wi-Fi, сотовых телефонов на людей. То есть, долгосрочное. Долгосрочное. Там десятки публикаций были обнародованы в ходе этого исследования. Потому что нет никакого воздействия. Потому что часто аргументы есть вообще бредовые. Что вот людей от излучения Wi-Fi лопаются сосуды. Вот Я сам видел. Ну, Смешно на самом Подожди, деле Ты видел, как лопаются сосуды или, или видел, что так? заявления Я видел, делаются? что вот так аргументирует. <смех> излучение Wi-Fi, лопаются сосуды и так далее Но тут а, тоже такой вот образец селективного мышления То есть излучение такого диапазона, оно есть не только от а, сотовых телефонов Или от Wi-Fi, от многих других устройств, приборов И если бы а, ну, вот, вот эти излучение этих диапазонов как-то как влияло, то влияли бы не только телефон или не только Wi-Fi. А там, не знаю, голова бы болела у людей этих по другим причинам. Многим. Но это как бы так, игнорируется. А я слышал, что Wi-Fi отгоняет тараканов. Ну, надо ставить эксперимент. Хотя... Я и... думаю, это такая же байка. Да. Хотя, не знаю, если у тебя стоит а, прибор, в котором есть какой-то интересный пластик, которые есть свойства репеллента. Может быть, но это так, слишком, слишком абстрактно. Вот, и аргумент, который часто можно услышать, то, что долгосрочное а, влияние не исследовано. И не только а, в, в случае вот, а, мобильных телефонов, других устройств, там, ГМО. Микроволновка. ГМО тоже и так далее. А, но как бы, суть-то к чему сводится? Если мы не можем найти никакое влияние на первое поколение, каком влиянии может идти на там второе, третье? Как оно будет возникать? За счет магии? Там, там не знаю, если привлекать какие-нибудь генетические эффекты, подтягиваться за уши, и то вряд ли получится объяснить. Ну, все верно. Эти волны, они воздействуют на твое астральное тело. И поэтому информация негативная, передается уже твоим потомкам. Все логично и вообще, Как можно мне этого не понимать? Ну и я не могу не упомянуть про такое известное уже исследование, но чисто психологического характера. Значит, соб собрали добровольцев, э включили им фильм, в котором рассказывалось о вреде Wi-Fi. Ну, вот они осмотрели фильм. Потом этих добровольцев э, заводе, значит, в помещение и говорят, вот мы сейчас включим здесь Wi-Fi, подвергнем вас излучению. А вы будете, значит, э, ну, говорить, как себя чувствуете. Wi-Fi, естественно, не включали. Но некоторые пациенты в силу эффекта нацеба стали испытывать такие э, ощущения, что как бы потребовали прекратить этот мысленный эксперимент. Мол, мол им так стало плохо. Хотя у никого воздействия не было. Но это, знаешь, вот этот анекдот вспоминается, когда радиофобы приходят и говорят, уберите эту станцию, ну, вот, от нам, нам от нее плохо. Говорят, а им отвечают, на что же будет, когда мы ее включим. Ну вот здесь мне интересно, что в этой истории. Возымеет ли действие вот эти вот информационные листики, которые будут вывешивать в подъездах? А ну да, а вообще, как бы новость называлась оптимистично, так, москвичей научат не бояться. Мне вообще кажется, надо распространять листовки, где будет объясняться, что на самом деле это излучение не только не вредно, а еще и полезно, что оно изгоняет, не знаю, демонов, что оно настраивает твои мысли на нужный лад, повышает жизненный тонус благодаря правильным вибрациям. Тогда очень быстро все эти фобии исчезнут. Например, сказать, что местный батюшка осветил вот эту вот вышку. Ну, там тоже такие есть опасения, скажем, комментарии. Во-первых, размещение этих плакатов ну, вот, перед подъездами, ты сам понимаешь, что сюда часто просто вешают какие-то рекламные вещи и также могут воспринять этот плакат. Но там есть такой тоже правильный комментарий, что, например, стоит говорить, что вот с этой маленькой станцией, но ну, местной, которая дает связь в вашей квартире, у вас есть возможность, допустим, быстро связаться с родственниками. А в случае какой-то чрезвычайной ситуации это важнее, чем какой-то там вред э, по слухам. Если они хотят распространить эту информацию, то пускай, э, на самом деле, я сейчас почти не шучу, э, ну, вот... Делают соответствующие записи на стенах в общественных туалетах или на освежителях воздуха. Вот. Тогда люди действительно это будут читать и, может быть, до них дойдет. Тут есть просто эффект того, что когда есть какой-то устойчивый миф, и его стараются опровергнуть, очень часто они только усиливают вот, мнение людей, поэтому вопрос... вопросу. Да, в силу обратного эффекта. Поэтому да. тут надо, как, ну, там был вот один комментарий, что надо сосредоточиться наоборот, на преимуществах. Ну вот, кстати, мне вот это очень нравится. Это хорошая идея, вместо того, чтобы говорить о том, что это отрицательно, говорить, что это положительно. А как ты думаешь, сработало, сработало ли бы это в случае ГМО? Вот, например, про ГМО тоже на самом деле, ведь можно сказать, много положительного. Но другое дело, что как ты в прошлый раз рассказывал про картофель, очень часто положительное в ГМО оно для фермеров, а не для потребителя. То есть для потребителя, условно говоря, ничего не поменялось. А вот... Э... Да, поэтому этот пример вот, приводил по этой причине, что там вот как бы, к потребителю обратились. Но в случае ГМО это тоже можно рассказать. Ну вот да, это хороший подход. Посмотрим, надо будет э, эту новость потом рассмотреть через некоторое время, обязательно отметить и посмотреть, какая реакция, уменьшились ли... Вот эти вот фобии. А как вообще это измеряется? Это какую-то посредством какого-то опроса в новости было написано? Ну, скорее всего, у этого департамента есть статистика по обращениям. Они, думаю, ну, для себя ее в любом случае ведут. То есть, то есть им надо знать, вот, а, там, плохая связь или, ну, я уж не знаю, кто это классифицировать. Ну, да -да -да -да. А когда тебе начинают массово звонить, что, мол, там, уберите вот эту станцию, нам там будет плохо то это как бы сразу будет заметно. Ну да, кстати, неплохая статистика. Друзья, ну что, скоро у нас будет праздник, один из самых значимых, наверное, праздников в русскоязычном пространстве, и это праздник, конечно же, Новый год. И в связи с этим хотелось бы задать вам вопрос. Вот в минуты, когда вам плохо или одиноко, в минуты, когда кажется, что ночь будет длиться вечно, что холод никуда не уйдет, и что вы брошены всеми. Чье имя, чей образ помогает вам справляться с невзгодами? На кого вы надеетесь и, смотря в окно, ждете с нетерпением, что он вам поможет? Ответ может быть один. И этот человек... Дед, Дед Мороз! Мороз! Вообще, образ Деда Мороза он такой... кажется простым, но обладает некой такой глубиной, наверное, которая вот, не присуща, например, его западному аналогу. Многие, конечно, думают, что Санта-Клаус и Дед Мороз – это один и тот же человек, на самом деле это не так. Если Санта-Клаус, он был полностью взят с образа Святого Николая, то с Дедом Морозом все немножечко иначе. И хоть в свое время, еще в XIX веке пытались, вот эти два образа соединить в один, это не очень получилось. У Деда Мороза все-таки более древняя история, которая восходит еще к, к временам язычества, временам, когда все силы природы так или иначе персонифицировались. И так как мы живем в довольно суровых климатических условиях. Все-таки у нас очень долгая зима и очень холодная. И образ мороза, образ силы такой, который действительно кажется всемогущей в такие моменты, этот образ не мог не обрести какие-то антропоморфные формы. И вот образ этого старика с белой бородой, он присутствовал на протяжении веков, и, может быть, не совсем явно, но играл важную роль в сознании, да, в мироощущении ну, наших предков, так сказать. Но, тем не менее, нельзя вот представить Деда Мороза в том виде, в каком он существует сейчас, до где-то середины конца XIX века. До этого у нас есть какие-то обрывки, есть что-то в литературе, которое, опять же, только в середине 19 века стало упоминать его. Ну, там, Мороз Иванович или... Ну, или Мороз, или еще по-всякому его могли называть. Он там представлялся то злобным, то добрым, суровым, но справедливым, разным. Но, как ни странно, история началась вся с дерева. С дерева? Да, дело в том, что до середины XIX века в России не было традиции наезжать на Рождество елку. Эту традицию она, ну, во-первых, появилась в городах сначала, и взяли ее с Запада. Если не ошибаюсь, в Германии уже тогда было модно на Рождество. Ну а Новый год, насколько я понимаю, все-таки тогда не был таким значимым праздником как Рождество. Но, ну, собственно, на Западе, в Германии, эта традиция существовала и перекочевала к нам. Сначала елку наряжали там разными. Ну, чем-то можно было в то время ее нарядить, какими-то, наверное, красивыми игрушками, еще чем-то. Ну и судя по тому, что я почитал, и, честно говоря, не мирусь утверждать, что так оно и было. Мне кажется, немножечко странно это звучит. Но вот в одном из источников было указано, что сначала на елке, на еду со всеми игрушками, стала появляться игрушка в виде старичка. Потом. Эта игрушка уже стала больше, она уже ставилась под елку. А потом уже появился такой именно полноценный персонаж, который был создан для того, чтобы объяснить детям, откуда берутся подарки. Ну, постепенно из городов традиция перекочевала в провинцию, там все в деревне, и уже к концу 19 века она закрепилась. В 20 веке, где-то ближе к 30-м годам, на несколько лет запретили вообще празднование Рождества. Тогдашнее советское руководство считало, что вот это пережитки религиозного прошлого, это надо искоренять. Но, однако, спустя буквально несколько лет был объявлен государственный праздник, Новый год. На новогодней елке снова появился Дед Мороз, и он уже появился в таком виде, в котором мы его знаем. Ну, а далее, благодаря, наверное, советскому кинематографу, уже образ закрепился, уже и стал таким осязаемым. И вот сам персонаж который претерпевал трансформацию из, ну, немножко неявного, возможно, где-то злого, где-то не очень лесного духа, по сути, ну, или просто воплощение стихии и превратился вот в такого доброго волшебника. Этот образ, он, наверное, значим, мне кажется, мы его даже недооцениваем в чем-то. Во-первых, он является этапом нашего взросления. То есть, пока мы дети, вера в Деда Мороза является чем-то, наверное, даже необходимым. Я не думаю, что детям, когда они маленькие, стоит говорить, что нет Деда Мороза, что подарки приносят родители. Вот эта вера в чудеса, которая присутствует у детей, это, возможно, тоже какой-то способ познания мира. И вот в момент, когда мы... Наверное, никто из нас и не вспомнит, когда мы перестали верить Деда Мороза. Но вот когда мы перешагиваем этот момент, наверное, вот тогда мы действительно становимся взрослыми. Вот что вы думаете о, о нем? Вообще? Я все время пытался э родителям, родителям доказать, что это они кладут подарки, и никого Деда Мороза нет. Вот насколько я себе помню. Скептик с пеленок. Ну, я, на самом деле, слышу очень разные мнения от скептиков. То есть, кто-то считает, что нужно своим детям говорить изначально, что вот там, на самом деле, это мы. Кто-то считает, что дети должны сами понять, и считает, что, краснооборот, пусть они сами осознают. Кто-то считает, что, наоборот, нужно им не говорить и даже стараться убеждать их до определенного времени, что пусть они молжут сказки. Я думаю, что здесь вопрос, который и у наших слушателей вызовет очень разные мнения. Так что интересно будет почитать, какие комментарии оставят, там какие письма напишут. Но мнения очень разные, я вот сколько не слышал. Не, ну мама, ну что ты говоришь, что вот этот свитер принес Дед Мороз? Я знаю, что ты его взяла месяц назад и спрятала в шкафу. Я так и не понял, какое сейчас отношение в Русской православной церкви к Деду Морозу. Я специально поискал какую-нибудь информацию, но наткнулся на какие-то статьи где-нибудь четырех лет недавности, вот, где говорилось о том, что они чуть ли не запретить хотят образ Деда Мороза. Сейчас, вот, насколько я понимаю, они стараются обходить вообще его стороной. Но я считаю, что надо обходить не стороной, а хороводом. А мне вот вспомнилась история с Нептуном, точнее, с праздником Нептуна, который РПЦ либо пыталась запретить, либо запретила, и потом случилось это вот, а, наводнение, наводнение в Хабаровском крае, и тогда потом, и потом уже летали вертолеты с иконами. Да, я помню, потом были картинки, Нептун разозлился. Слушай, Илья, а какая изначально была у него шуба? Красная? На самом деле белая. Красные цвета он приобрел уже после, уже где-то в советское время. Подожди, то есть это советские цвета? Ну, в принципе, да. Ну, смотри, красный или синий, да, у Деда Мороза более разнообразный вкус в одежде. Если Санта-Клаус всегда в красном, но это потому что такой образ он получил благодаря рекламной кампании Кока-Колы. А Дед Мороз, во-первых, с одной стороны, он очень патриотичен, поэтому у него красные советские цвета, с другой стороны, синий – это цвет неба, цвет свободы. Ну, и цвет льда. Да, и это говорит нам о том, что при всей суровости Дед Мороз, он против каких-либо догматов, против закрепощенности, против мракобесия, вот, поэтому носит синий цвет. Ну, подожди, то есть, в принципе, Дед Мороз, он за скептиков, правильно я понимаю? Если уж тут расставлять силы, да? Иначе быть не может. Еще аргумент в пользу того, что он за скептиков. Смотрите, Дед Мороз никогда не судит человека потому верит он в него или нет. Для Деда Мороза важно именно, как ты себя ведешь. Он судит людей за их поступки, а не за их веру. Тогда у меня такой вопрос к вам, друзья. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот история про Деда Мороза, это вообще говоря, фальсифицируемая гипотеза или нет? Что понимать под историей Деда Мороза? значит, что есть некое существо, которое разносит всем подарки 31 декабря. А, ставь вокруг каждой елки систему инфракрасных лазеров, а, лови тех людей, которые приносят подарки, дальше с ними разбирайся. Там уже методы наработанные будут. Да, но это не докажет, это не докажет существование, существование Деда Мороза. Ну, то есть он гузе, что можно всегда сказать, что, ну, понимаете, если вы уже принесли подарки, он, конечно, не пришел. Не, но ну, если ты под ним понимаешь некоторое, там, не знаю, эфемерное существо, которое это может, скажем, телепортироваться и разрезать подарки, то это уже совсем другое. Ну, мне кажется, что и эта сама по себе гипотеза могла бы быть чисто теоретически фальсифицируемой. В принципе, для этого договариваются, там, например, жители города, что они не покупают своим детям подарки. Ну, просто как бы... Ну и дети остаются без подарков. Дети, я сразу говорю, что Дед Мороз просек все это и решил не посещать этот город. Не к тому же, если вы так поступите с детьми, то Дед Мороз накажет уже вас. Хотя, конечно, вроде бы Дед Мороз, вот я реально так никого не наказывал. Про святого Николая вроде ходили слухи, что он плохих детей даже розгами бил. Дед Мороз все-таки он более демократичен. Да, он просто лишал подарков. Кстати говоря, меня с определенного возраста Дед Мороз подарков лишает каждый год. Ну, на ты плохо себя ведешь. Друзья, к нам присоединяется Катя Зверева, которая расскажет нам о том, что проделали недавно Greenpeace. Правильно я понимаю, что Greenpeace несут миру зелень и мир? Да, и портят... Достояние некоторых государств. Расскажи нам поподробнее. Совсем недавно Greenpeace очень серьезно оплошали. Да так, что правительство Перу хочет подавать в суд на нескольких активистов Greenpeace, которые залезли куда не надо и, можно сказать, испортили народное достояние, археологический памятник. Они незаконно проникли на территорию перуанского памятника, который называется Линии Наски или Плато Наска. Это... Плато протяженностью 50 км севера на юг и 5-7 километров с запада на восток, на котором расположено около 30 рисунков различных животных и растений, около 13 тысяч линий и полос, 700 геометрических фигур. И эти фигуры называются геоглифы, они были созданы примерно полторы-две тысячи лет назад. Этот археологический памятник входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Активисты проникли в запретную зону, в которую кишком не пускает никого. Даже самых важных чиновников тоже туда не пускает. Более того, туда можно проходить только в специальной обуви. Вернее, там такие насадки на обувь, которые прямоугольные, то ли резиновые такие штуки, которые надевают, чтобы когда человек идет, он не повреждал поверхность, Но, по которой он идет. Ну, то есть там идет. перераспределяют фактически да. как бы вес человека по, по большей площади. Ну да, люди там пришли в кедиках, в кроссовочках и оставили колоссальный след, который, по словам представителей Перу, будет сотни и тысячи лет там оставаться. Активисты Greenpeace залезли туда для того, чтобы там... Расположить баннер, приуроченный к климатическому саммиту ООН Который будет приходить как раз в столице Перу И там написано время перемен, будущее за возобновляемой энергетикой Greenpeace Да, и на фотографии можно увидеть, что вот идут вот эти линии Вот это изображение И затем вот эта желтая такая надпись, которая ну, смотрится, так скажем, странно Это вот все равно, что взять, например, какую-нибудь картину на нее налепить желтый скотч Что-то такого рода Конечно, они хотели, чтобы это было заметно всем с большой высоты. Но это, естественно, вызвало бурю негодований в Перу, потому что на них наезжают из-за того, что они уничтожили, испортили национальное достояние, их сокровища. Правительство завело на активистов уголовное дело. Им может светить до шести лет лишения свободы за это. Активисты оправдывались тем, что они расположили это около рисунка, который называется «Калибр». Они оправдывались тем, что они очень аккуратно, ну, как они считают, шли, и они старались не трогать этот самый рисунок. Ну, то есть они... Рисунок-то остался нетронутым, но рядом они очень сильно наследили, то есть там испортили ландшафт, который, как говорят, будет сотни тысяч лет оставаться неизменным, потому что там... На автомобилях ездить нельзя, ходить там никому нельзя, потому что любой шаг... Да, по сути, эти рисунки, они нанесены путем выемки грунта, и там такие вот небольшие траншеи, которые вот на такой черной поверхности получаются светлыми полосами, которые видны сверху. И ты говоришь, что туда никого не пускают, то есть я так понимаю, что на это смотрят исключительно вот с высоты полета. Да, насколько я поняла, даже туристов там на вертолете возят. Ну, интересно, возможно ли какие-то реставрационные работы... Вот это, кстати, интересно, потому что, по идее, эти следы можно -то аккуратненько затереть, в общем-то. Я не но, знаю, но там, вероятно, я так поняла, что... очень сильно ругали, что нет, вероятно, все... вероятно, да, вероятно, они по каким-то причинам ну, решают, что не нужно туда ходить вообще, соответственно, мы это убираем, а сделать с этим ничего не можем. Но в некоторых новостях еще были сведения по поводу того, что какую-то линию вот в этом рисунке «Калибри» они все-таки именно испортили, именно конкретную линию в рисунке. То есть, что на самом-то деле они ходили там. Ну, видимо, они плохо рассчитали. Вся эта ситуация, кроме того, что нанесен вред самим линиям Наски, еще плоха тем, что поскольку все это делается в преддверии вот климатологического саммита, Добавляется вот этих вот политических интриг, скандалов вот в эту климатологическую ситуацию, где и так там вот эти все разговоры про глобальное потепление, а не глобальное потепление, и скептики всего мира борются с этими заблуждениями, а тут еще параллельно вот такие вот политически ангажированные акции, которые в очередной раз могут кому-то показать, что-то знаете, здесь что-то дело нечисто. Понимаете, что я имею в виду? Вот я считаю, что такого рода шумиха, она крайне отрицательно сказывается на том, что они, собственно говоря, даже хотели сделать. И если мы предполагаем, что они искренне думали, что это классная акция, по факту ну, это опять очередная скандализация вопроса, совершенно неправомерная. Я так понимаю, они сами не рассчитывали, ну, в смысле, не рассчитывали на такой пиар себе и на такой ажиотаж вокруг этого вопроса. Я не знаю, почему они так плохо подумали. Ну, с Greenpeace же очень часто связаны скандалы, когда они якобы при попытке привлечь внимание к проблеме только усугубляют те или иные проблемы. Ну, по-моему, обычно там, когда они ну, якобы залезли на или мешали работе наших судов, которые шельф собираются там бурить и так далее, это они знали, но что ушли и все остальные акции, то есть у них было как-то все рассчитано, насколько я понимаю, а тут они, я не знаю, почему, не... видимо, может быть, это потому, что они обычно помнят о том, что они берегут экологию, главное, чтобы книжки были цельны, а о том, что есть еще помимо природных памятников археологические, они почему-то не учли. И они решили, что люди не будут расстраиваться из-за того, что они уничтожат археологический памятник. Ну вот скажи, что ты думаешь по поводу того, какой должна была бы быть экологически ориентированная организация. Вот Greenpeace – это проблемная организация. И это... Там кто-то может быть согласен с их деятельностью, кто-то нет, кто-то согласен частично. Но ясно, что проблемная. Вот какова, с твоей точки зрения, должна была бы быть нормальная экологически ориентированная организация? Ну, как минимум нормальная Экологическая организация должна состоять в основном из экологов, биологов, там, ну, географов, геологов, хотя бы специалистов, которые разбираются в том, что они делают. А насколько я понимаю, в Greenpeace очень много людей, имеющих смутное отношение и смутное представление вообще об экологии как таковой. Ну, то есть они фактически mm -hmm. оперируют некими, видимо, стереотипами о том, что такое природное и естественное, и затем все это продвигают активно. Да, мне кажется, вообще-то много очень политики и политической ангажированности, те же ртутные лампочки, которые они продвигали активно, и в нашей стране в том числе, не думая о том, что их надо утилизировать, а у нас негде утилизировать ртутные лампы. Точнее, есть где, но есть пару пунктов по всей Москве, кто будет ездить и сдавать лампочки у нас. Ну просто в западных странах, насколько я знаю, там чуть ли не в каждый магазин можно сдать батарейки и лампы. То есть там все организовано, там все круто, а у нас Нет. И, то есть, получается, экологическая организация устраивает нам экологическую катастрофу на свалках. Линии Наски еще известны, конечно же, тем, что они будуражат воображение многих авторов палеоконтакта, которые утверждают, что не могли значит, аборигены в свое время создать вот такую вот картинку, потому что для того, чтобы ее увидеть, нужно для этого только взлететь. И вот, мол, вот этот вот аргумент, который ну не может быть, чтобы они вот делали этого. Вот что вы скажете на это? Да, я как раз когда читала про линии Наски, прочитала, что их можно было сделать только лазером с большой высоты, Поэтому сами знаете, что инопланетяне только могли это сделать 2000 лет назад. Да. Не, но все-таки аргумент убедителен или нет? Вот что на него можно ответить? Потому что по сути аргумент утверждает следующее. Они не могли понять, как оно будет выглядеть сверху, поэтому не могли они это делать. Вот представьте, что вы перуанцы или вот кто жил кто жил там на той местности, индейцы, и вот вы решаете нарисовать вот калибри. Вот как вы поймете, что вы нарисовали правильно? Вот вопрос, Илья, пожалуйста. Ну, для начала бы посмотреть вообще местность, там же... Это на плато каком-то находится. Да. То есть в горах, получается, на определенных склонах гор вполне будет хороший обзор, и будет видно, что там получилось. Ну да, но это в пустыне Наска находится, поэтому там, ну я, по крайней мере, вот глядя на фотографии, не вижу, чтобы там были какие-то возвышения. Ну, мне кажется, люди, которые приводят этот аргумент, они, значит, не верят в архитекторов и проектировщиков, потому что, когда проектировщик чертит, например, макет здания, он его тоже рисует, например, на листе. А4 или там на мониторе компьютера, он маленький, но он же потом люди берут и строят такое же, только больше. Просто я не думаю, что индейцы не могли масштабировать. То есть они нарисовали себе птичку 10 на 10 сантиметров, ну или там метр на метр птичку нарисовали, а потом пропорции увеличили. Пропорционально увеличили расстояние, и все, и нарисовали это. Ну да, и нарисовали они это. Возможно, что боги увидели это, возрадовались, и всем было хорошо. Ну, кстати говоря, я считаю, очень хороший аргумент про чертежи, потому что, по сути, это вполне себе такая работа проектировщика. Нарисовал картинку, затем воплотил ее в большом масштабе. Для богов. Все для богов. А я еще потом посмотрел видео, которое показывает, как при помощи беспилотника сняли видео того, какие были сделаны повреждения. И, конечно, там все очень заметно. В частности, там прям видна буква «Си». Вот от одной буквы там осталось, остался прям очень четкий след. Если посмотреть, видны вообще следы в целом от того, как они надпись разложили. Это прям видно. То есть, ну, вред реально очень большой. Там многие камни перевернуты. Ну, То есть, следы остались, а следы очень заметны. Это, конечно, очень грустно. И посмотрим, чем дело все кончится. Но независимо от того, там решат их наказать, там посадить или нет, Ясно, что вот такого рода события уже изменило вот, вот, вот это вот, не знаю, как сказать, вот эту достопримечательность. Этот след теперь убрать как-то будет трудно. Я не знаю, будут ли они что-то по этому поводу делать, как-то там учащать что-то. Да, и этот след теперь будет очередным памятником человеческой глупости. Ну что ж, друзья, на этом наш подкаст подходит к концу. Всем спасибо за внимание. Кио, всегда слишком резко заканчиваешь. Давай все-таки как-то попрощаемся с нашими слушателям, подписчикам и пожелаем им в новом году всего там, ну, чего, что принято желать, всяких клевых, крутых вещей, побольше открытий, поменьше мракобесия, вот, чтобы зима не была слишком долгой, и чтобы на дорогах всегда было свободно. Я с большой теплотой присоединяюсь к этим пожеланиям. Я просто пожелаю вам хорошо отметить Новый год. И с наступающим всех Новым годом! С наступающим! Ну и до следующих выпусков в новом уже году.